Как мне сохранить это состояние духовности, высшее состояние сознания и в то же время действовать в повседневность. Это такая невероятная потребность, вам просто жизненно необходимо это отдать. Это никому не надо. То, что вы хотите отдать, это никому не надо. Вот С этого невозможно жить. Вы не можете на этом заработать. Вы должны и можете заниматься только этим. Это ваше предназначение. Это то, ради чего вы родились. Нужно включать маркетинг. Нужно достучаться до людей на их языке. Ваша душа потом ни на маркетинг, ни на пиар не согласится. А после того, как они познали вот эти высшие уровни сознания, они говорят, ну а какое же мое предназначение? Это как из собственной шкуры вылазить. Это чрезвычайно трудно. Я все делаю правильно. Я буду дальше идти путем своей души. Не может быть такого, не будет такого, чтобы не было соответствующего вознаграждения. Это не иссякнет никогда, пока вы остаетесь э, на связи со своим потоком. Когда вы достигли этого состояния, это значит, вы готовы к служению. Так само получилось, что последние наши два видео посвящены, так или иначе, теме потока, и теме бизнеса, или заработка денег. Эта тема вызвала довольно большой отклик, и поэтому решили записать вот это видео немного поясняющее. Поясняющее вот этот вопрос, во многом щепетильный, во многом трудный, для кого-то вообще неразрешимый. Вопрос соединения духовного пути, заработка денег или даже бизнес. О прошлом видео мы говорили, точнее, на позапрошлом видео мы говорили о том, что это понятие, два понятия, они практически несовместимы. Духовный путь и бизнес. Поясняли, почему это, немного подробно об этом говорили. Если вам будет интересно, смотрите то видео. Оно называется ⁇ Это не для людей ⁇ Сегодня поговорим о том, каким же образом человеку, который стоит на духовном пути, занимается духовностью, каким образом ему выстраивать свой материальный план, каким образом ему зарабатывать деньги и при этом оставаться именно на духовном пути. Но, естественно, мы будем говорить, как собственно и всегда, мы стараемся говорить предельно откровенно и то, что называется по-настоящему. То есть, если человек по-настоящему стоит на духовном пути, а по-настоящему это не значит, что просто духовный путь для него – это некое хобби, увлечение, а это его ось жизни, это самое главное в его жизни на первом месте – духовный путь. Практически все, кто серьезно занимается духовностью, в определенный момент сталкиваются с настоящей проблемой, начинают уходить деньги. То есть чем больше мы обращаем внимание в своей жизни на духовность, чем больше мы практикуем, чем больше мы чувствуем различные высоковибрационные состояния, иногда даже говорят вот такой улет у человека. Вот чем больше всего этого происходит, тем сложнее у него отношения с деньгами. Деньги начинают уходить, перестают зарабатываться, куда-то исчезают, начинаются различные проблемы. Все это совершенно не случайно, тем более, что эта ситуация характерна практически для всех. Кто идет духовным путем, независимо от того, это путь родных душ или это какой бы то ни было другой путь. Еще раз скажу, если вы идете по настоящему, то есть опять-таки не хобби какое-то, не увлечение, когда вы пару раз в неделю растелили коврик, позанимались йогой, там что-то помедитировали, что-то почитали, это не духовный путь. Духовный путь захватывает вас целиком. Так вот, когда это происходит, то проблемы с деньгами возникают совершенно естественно, почему? Потому что а, ваше внимание, основное ваше внимание оно уходит в духовность. Мир духовный это очень притягательный мир, когда мы в него попадаем в высоковибрационное состояние, мы чувствуем блаженство, мы чувствуем любовь, мы чувствуем самодостаточность и мы ощущаем, что ну в общем то по большому счету, все наши потребности уже удовлетворены, мы чувствуем невероятный кайф. И, конечно же, в этом случае у человека постепенно возникает такая ситуация, что, ну, а зачем стараться, зачем что-то особо сильно предпринимать, раз у меня и так внутри все хорошо. Вот это определенный, конечно, перекос, когда духовный план, он, ну, как сказать, слишком захватывает внимание человека, и материальный план провисает. Очень удобно пользоваться в этом случае терминологией чакр. То есть высшие состояния сознания это сахасрара, ажн, вишутха и анахата. Вот эти чакры, когда включаются очень сильно, то нижние чакры Манипура, Свадхистхана и муладхара — они проседают, либо вообще вырубаются. И а у некоторых людей, кстати, в связи с этим возникают, Проблемы с физическим здоровьем. То есть, чем больше человек занимается духовностью, тем больше у него а, возникают проблемы, связанные не только с деньгами, но и со здоровьем. Потому что нижние чакры, они провисают. А нижние чакры во многом м, у нас как раз и отвечают за, за физическое здоровье. В частности, Муладхара тоже. Также удобно пользоваться той терминологией, которой мы пользуемся в нашей школе. В школе родной души это терминология ступеней. Когда у человека очень сильно включаются высшие чакры, высшее состояние сознания, очень-очень сильно, то это соответствует семнадцатой ступени. Человек полностью уходит в эти состояния, он полностью в раю, он уже со своим физическим телом, со своей повседневной реальностью имеет очень-очень слабый контакт, ну, как говорит, улетает. Вот 17-й ступень он чувствует себя в раю. Я сейчас не буду долго об этом подробно рассказывать. Все, кто у нас на живых э, ретритах бывали, вы знаете. 17 ступень рай. Но а, большинство из нас на 17-й ступени не остаются. Нам нужно двигаться либо вверх, на 18 ступень это самореализация, либо скатываться вниз. Вниз совсем не хочется, потому что Пусть восхождение на 17 ступень очень долгий, как правило, очень трудный, рискованный, ну и так далее, и так далее. Человек тратит огромное количество усилий, времени и денег в том числе на то, чтобы дойти до, э до этих высоких уровней и обратно скатываться совсем не хочется. И вот тогда у него возникает очень серьезный вопрос, как мне сохранить это состояние духовности, высшее состояние сознания и в то же время действовать в повседневности вот то о чем мы будем говорить это очень трудный момент в жизни практикующего когда вы идете духовным путем это очень трудный момент поднятие на 18 ступень опять подробностей сейчас рассказывать не буду их довольно много но такие ключевые моменты я пожалуй их оглашу потому что вы наверняка в них найдете очень много созвучия когда вы достигаете высших уровней сознания и вы на них находитесь довольно долго, но хотя бы несколько месяцев, а иногда даже несколько лет бывает, хотя бы несколько месяцев на этих, на этих уровнях вы находитесь, и потом начинаете двигаться в сторону самореализации, 18 ступени, это ограниченное служение называется, когда вы хотя бы нескольким хотя бы нескольким людям вы хотите о чем-то рассказать, чем-то помочь. У вас внутри образуется очень мощный животрепещущий потенциал, вам просто необходимо делиться вот той энергией высоковибрационной, которую вы открыли для себя, которую вы в себе почувствовали. Это такая невероятная потребность, вам просто жизненно необходимо это отдать. Вот это радикальным образом отличается от того, что происходит на более низших ступенях. Допустим, там шестая ступень, обустроенность, где, собственно, и идет заработок денег. Вот там шестая ступень очень хороший заработок денег идет, как правило, там, наоборот, нужно от мира что-то взять, заработать деньги для себя, для семьи, для детей, для каких-то родственников, друзей, в конце концов. Но взять, взять, взять, взять. А даже если человек это делает неосознанно, не отдает себе отчет, тем не менее, если он задумается, посмотрит на это, то он увидит, что там. Идет к себе, к себе. Так вот, когда вы поднимаетесь на 18 ступень, там все совершенно наоборот, вам нужно отдавать от себя. Вы начинаете искать людей: одного, два, три, пять, десять человек, которым вы можете отдать, который может вас понять, с которым у вас есть созвучие. Это просто жизненно необходимо. И на пути, вот такой, на таком пути отдачи, одна из основных проблем может быть даже такая ловушка, а у вас в голове возникает такая мысль, это никому не надо, то, что вы хотите отдать, это никому не надо. Вы смотрите на мир, на повседневный, смотрите, кто чем занят, и вы видите, видите эту матрицу, видите, как все люди гоняются за деньгами, за славой, за почетом, ну и так далее, да? все, все понятно, что перечислять. И вы смотрите на все на это, и внутри у вас э, даже, можно сказать, голос, такое понимание, что то, что вы хотите отдать, эти высокие вибрации, эту любовь, эти знания, состояние покоя, это никому не надо, все люди заняты совершенно другим. И вот эта вот мысль, она как огромная такая м -м, больная заноза, это никому не нужно, это никому не нужно. И вот этот первый шаг вам сделать трудно, для того, чтобы преодолеть это собственное внутреннее препятствие, даже несмотря на то, что это как бы никому не нужно, я подчеркиваю, как бы, такая вот иллюзия, вы все равно делаете шаг навстречу, вы начинаете с кем-то общаться, кому-то что-то рассказывать, рассказывать о своем опыте, рассказывать об этих состояниях, пытаться помочь, а, но ну, может быть вы целитель, значит, пытаетесь кому-то помочь в плане здоровья и так далее. Вы делаете этот шаг, несмотря на то, что внутри есть ощущение, что это никому не надо. Я еще раз хочу повторить, это для тех людей, а кто идет духовным путем по-настоящему, такой настоящий духовный путь. Настоящий духовный путь, еще раз скажу, это вот проблема перехода 17-18 ступени. Довольно высокий уровень. Преодолеваете, преодолеваете это, и вы начинаете делать, начинаете отдавать, у вас образуется какой-то круг людей, которые говорят, здорово, интересно, как интересно, расскажи, давай поговорим. И через какое-то время вы понимаете, что они не то чтобы вас э, используют, да, но вот что-то нечто похожее на то. Вы становитесь источником энергии, и они рядом с вами этой энергией запитываются. Они чувствуют эту энергию, и они в вас нуждаются, но нуждаются как, как в батарейке. И через некоторое время вам становится это неприятно. Вы понимаете, что это не то. Вас просто используют. Что это что-то в этом не так происходит. И вас используют э, подчас и в тех вопросах, в которых вы совершенно не хотите разбираться. Допустим, если вы не целитель, вас просят, чтобы вы помогли там со здоровьем. Или, может быть, там к вам вообще относятся как к пророку и просят, ну вот скажи, пожалуйста, а вот что будет, а как делать, чтобы вот так-то было. А у вас совершенно другое предназначение, совершенно другое. Вы хотите, чтобы вас использовали по назначению, если уж так вот говорить, да? И дальше в этом случае вы сталкиваетесь со следующей проблемой. Вы начинаете понимать, что то, что вы хотите отдать миру, то, что у вас внутри есть, вот это огромное жгучее желание, отдавание, это либо никому не нужно, либо это невостребовано и неоплачиваемо. То есть на это нельзя прожить. И вот тут мы подбираемся к самой серьезной, пожалуй, проблеме. Даже если вы нашли несколько человек, там 5, 10, 15, сколько угодно. Вот на первых порах, когда вы только-только начинаете осваивать 18-й ступень, ступень ограниченного служения, вы начинаете понимать, что с этого невозможно жить. Вы не можете на этом заработать. Вы понимаете, что люди, которые вас слушают, к вам приходят, хотят рядом с вами посидеть просто, общаться с вами и так далее, они воспринимают вас как батарейку, но как батарейку сугубо бесплатно. То есть они как правило не подразумевают что за это нужно заплатить они не думают о том что если у вас действительно 18 ступень если действительно 18 ступень то вы ничем другим заниматься в жизни просто не можете если это 18 ступень это ваше личное служение вы должны и можете заниматься только этим это ваше предназначение это то ради чего вы родились вы не можете в качестве хобби после рабочего дня, так сказать, я не знаю, устраивать какие-то сатсанги, условно говоря, да, отдавать свою энергию, а потом ходить на работу, которая совершенно не соответствует вашей душе. Это невозможно, если вы на восемнадцатой ступени. Это невозможно. Вы просто не можете этого делать, не потому что вы ленивый, не потому что вы какой-то там, не знаю, горделивы или да, еще какой-то. Потому что у вас внутри структура энергетическая перестроилась соответствующим образом, и вы можете заниматься только тем, чем вы должны в жизни заниматься. Это и называется предназначение. Это называется 18 ступень. Ограниченное служение. А след за 18 кстати, следует девятнадцатая ступень. Это, собственно, само предназначение во всей его широте и даже миссия если вам дана по карме какая-то миссия. Вот с такой вот проблемой, с таким вопросом вы сталкиваетесь, что то, что вы отдаете людям, если они это и принимают, то они очень часто не готовы за это платить. А если они даже и хотят за это заплатить, но это такие деньги, на которые вы никак не проживете. По крайней мере, все это в голове. И это просто надо прожить. Вот о чем, собственно, это видео. Я в конце дам такую емкую, четкую формулировку, пока вот только такой, как бы, рассказ, немного художественный. А в конце я подытожу такой формулировкой, что и как делать в такой ситуации. Так вот, вам просто нужно делать и делать и делать и делать, делать то, к чему вы предназначены. Другого, по большому счету, другого способа нет. И вот тут очень многих, ну практически всех, наверное, абсолютное большинство подстерегает ловушка. Что это за ловушка? Если у вас такая мысль, что это никому не нужно, на этом невозможно прожить, то ловушка такая, нужно включать маркетинг. Нужно достучаться до людей на их языке. Так и говорят. Разговаривай с людьми на их языке. Они не понимают то, что ты им хочешь дать. Даже если они и понимают. Они относятся к этому как к хобби, как к развлечению. Не серьезно они к этому относятся. А для того, чтобы относиться к серьезно, нужно включать вот эти вот бизнес рачаги которые будут давить на определенные кнопки человеческой психики, что хочет он, не хочет он к тебе придет, поставит все это на бизнес-рейсы и будет платить деньги и так далее. То есть поставить духовность на бизнес-рельс. Вот такая вот ловушка. И с внешней точки зрения для многих людей в этом как бы ничего особенного нет. Кругом бизнес, такое время, маркетинг, пиар, мы от этого никуда не денемся. А, так говорит ум. Но внутри у вас душа с этим не соглашается. Я вам даю 100% гарантия, если вы идете этим путем действительно по-настоящему, путем души. Если, вы, если ваша душа пробудилась, если вы тем более познали истину, что происходит на 17 ступени, ваша душа потом ни на маркетинг, ни на пиар не согласится. Она будет въезжать, кричать, стонать и плакать, и очень сильно страдать. Вы ее не заставите это сделать. И ловушка будет заключаться в том, что если вы поддадитесь на свой страх, на сомнение, это никому не нужно, что на это невозможно прожить, что нужно включать бизнес-стратегию и так далее. Подадитесь на все на это, вы рухнете а на четвертую, на шестую ступень, очень свалитесь на повседневный план, и ваша душа еще некоторое время постонет, постонет, поплачет, а потом уснет, и только через некоторое время занимаясь вот этими бизнес-стратегиями, вы поймете, почувствуете, что внутри у вас ничего не осталось по-настоящему. Все, все, что вы говорите и делаете, это просто бизнес. Как только вы включаете бизнес-стратегию, бизнес выходит на первое место. Бизнес не будет на втором, на третьем месте. Это не такая энергия. Она этого не потерпит. Бизнес будет руководить вами. Есть же такая поговорка «хорошо иметь домик в деревне, плохо, когда домик в деревне имеет тебя». Вот то же самое про бизнес. Как бы хорошо, как бы хорошо иметь бизнес, плохо, когда бизнес имеет тебя. Все, кто занимался бизнесом, они это знают. Бизнес начинает иметь тебя. Все это знают. Если хоть немного осознанно, это, это чувствуется. Я в свое время занимался, я это знаю, поэтому я совершенно четко отдаю себе отчет в том, что я говорю. Так вот, это ловушка. Это ловушка. Ловушка страха, ловушка сомнений, ловушка первых шагов. Когда с первых шагов, вот что у ребенка, у маленького, что у человека, который по сути начинает новую жизнь, это первые шаги, вы начинаете новую жизнь, жизнь служения. После 17 ступени начинается служение. Так вот, это ваша новая жизнь. Если в вашей, вашей новой жизни вы ожидаете, что первые шаги вас тут же приведут к какому-то грандиозному успеху, скорее всего этого не будет. Я, пожалуй, не знаю ни одного такого случая, ни в истории, ни тем более среди своих знакомых. Нет, такого нет. То есть это довольно долгий путь, когда первые шаги, первые люди, первый ваш собственный опыт самореализации. Это требует времени, поэтому нужно запастись терпением. Терпением им нужно слушать свою душу и ни в коем случае не делать то, что против нее а слушайте ее внимательно и делайте то, что она хочет. Это а, проблема и вопрос предназначения. Часто люди говорят, после 17 ступени, после того, как они а, познали вот эти высшие уровни сознания, они говорят, ну а какое же мое предназначение? Я очень часто отвечаю, что а, если вы находитесь на этих высших уровнях сознания, и потом постепенно с 17 на 18 ступень переходите, вам в виде знаков будут даны, будет дана информация, будут даны возможности различные, которые будут явно, явно показывать, в чем ваше предназначение. И на наших ретритах мы часто сталкивались с такими случаями, когда люди задают вопрос, ну в чем мое предназначение, а это предназначение у человека в руках, вот оно, оно вот ближе носа, на поверхности, на да. поверхности буквально, и другие люди, не только мы, но и другие люди, которые рядом говорят, да вот же, вот, у тебя отлично получается, все в восторге, давай, иди дальше, действуй, следующие шаги. А человек попадает в ловушку и говорит, на это невозможно прожить, никто мне не заплатит, как я буду зарабатывать деньги. Это ловушка, ловушка. Поэтому а, тут а, либо вы становитесь самоотверженным героем, преданным своему пути, либо вы сворачиваете своего пути и опускаетесь на повседневный план, на бизнес-модели, что, конечно же, чрезвычайно неприятно, и ни в коем случае это мы не рекомендуем. Поэтому все довольно просто. Но, да, совершенно верно. Как говорится, я чужую беду, руками разведу, да. Но поверьте, и я, и Шанти мы это проходили. Мы знаем, что это такое. Это как из собственной шкуры вылазить. Это чрезвычайно трудно, чрезвычайно трудно вылезать вот на эти новые ступени. Это требует колоссального количества энергии, энергия времени очень много требует, и очень много требует осознанности, и терпения, и преданности, и внимательности, потому что когда возникают те или иные явные знаки, которые вам показывают направление вашего предназначения, это надо вовремя увидеть, это нужно понять, или по крайней мере слушать людей, знающих, которые все-таки больше понимают в этом вопросе, к ним прислушиваться. Так вот, тема, тема духовного пути, и я не хочу говорить бизнес, а хочу э, сказать иначе, заработка денег, или даже скажем так, вот, э, нужно сказать правильно, духовный путь и не бизнес. Потому что еще раз скажу, духовный путь и бизнес – это несовместимые вещи. Бизнес действует на повседневном плане. Вот кто на, на ретритах был, вы помните, да, вот этот кружок, повседневный план. А духовный путь – это гораздо шире. Это мистический план и духовный план сознания. Бизнес туда может вмещаться, но как частичка. И это уже не бизнес, он перестает быть бизнесом. Заработок денег он происходит таким образом, что вы, следуя движению, на восемнадцатой ступени, а вас туда буквально тянет, с одной стороны тянет, а с другой стороны вы сами себя за волосы тащите, тащите, тащите туда, на восемнадцатой ступень. Так вот, вот это вот движение, оно сопровождается именно служением. У вас внутри этот могучий энергетический потенциал, когда вы хотите поделиться, помочь, хотите... Но что-то. Что-то отдать, одним что словом от, отдать. То, что словом, внутри созрело уже, оно перезрело, и оно уже просится наружу. Отдать, отдать, отдать, отдать. Все, кто серьезно на духовном пути, вы это знаете. Больше повторяться не буду. Так вот, это и есть начало. Самые первые шажочки, маленькие, малюсенькие шажочки, начало служения. Одному что-то сказали, отдали, может быть, другому помогли и так далее. Не ждите сразу денег, что вас засыпят деньгами. Ну, если засыпет, ну, классно, значит, у вас отличная карма, замечательно у вас наработано с этим делом, все хорошо. Но это все-таки редкий случай, очень редкий случай. А в основном приходится переждать время и действовать, действовать, действовать, действовать. И действовать от души. Не поддавайтесь, не поддавайтесь на эту ловушку. Ловушки есть и другие, в этом коротком видео я всего не расскажу. Я много могу рассказывать об этом на ретрите, и мы в качестве, то есть, в формате диалога это обсуждаем на конкретных примерах, не просто теория, на конкретных жизненных примерах. Так вот, не поддавайтесь на ту ловушку, чтобы, как бы сказать, раскрутить этот процесс, чтобы быстрее приходили, больше приходили, включить вот эти бизнес-лозунги. Моя цель – миллион просветленных вокруг меня. А что там еще? да, ну, ну, знаю, Знаете, наверное, я сейчас не хочу это перечислять. Все очень бросается в глаза, конечно, такие приемы, особенно, когда их пытаются совместить вот с чем-то действительно таким духовным, настоящим. А, особенно, когда пытаются выставить свои достижения, там, перечисляя буквально от начала до конца страницы все свои достижения. <как> ну, в общем... Это выглядит очень нелепо и понятно же, что... Если вы пойдете этим путем, то, во-первых, ну, либо вы не сможете им пойти, либо если уж пойдете, то действительно, как Андрей сказал, как вот под горку вы скатитесь вниз. Здесь еще и такой момент тоже важен, когда вы выходите на свое предназначение. У всех, да, все проходят абсолютно, все без исключения проходят вот этот этап. Когда вы вроде бы отдаете, людям нравится, что вы отдаете, и, может быть, даже за небольшую денежку уже делаете, проводите какие-то занятия, но у вас все равно будет внутри чувство, что это никому не нужно, что просто не нужно, даже несмотря на то, что тебе говорят, слушай, это так здорово, у меня так было вот, например, с мистическим РД-танцем, в какой-то момент я вдруг почувствовала, что это никому не нужно, хотя очень многие женщины оставляли невероятные отзывы. Они говорили, я люблю твой танец, я вообще твой танец очень жду. Но внутри было вот это чувство, что он не нужен никому. То, что я делаю, фактически никому не нужно. А ведь он родился у меня тоже не просто так. Я, во-первых, даже не знала, как его сначала преподать людям, как им передать эти состояния, которые я сама прекрасно, естественно, чувствую. То есть были пройдены многие этапы до того момента, когда вдруг мне в голову, Пришла мысль, что это никому не нужно. И обязательно, обязательно будет такая проверка, когда ну, вас заставит очень сильно усомниться в том, что вы делаете. Мне это было тоже. И это была очень болезненная проверка. Наверное, самая болезненная, когда буквально тебе выбили почву из-под ног. И самые близкие такие люди, казалось бы, которые тебя всегда понимали, поддерживали. Я сейчас говорю не об Андрее, а о друзьях, о родных в потоке. Они сделали, тебе такую подножку поставили, что ты просто рассыпался в дребезги. И вот в этот момент, если у вас такой момент наступит, если вы почувствуете, что у вас просто выбили почву из-под ног, те, кто раньше, вот, может быть, вас поддерживал и даже очень был вам близким человеком, другом. Я помню, как я стояла в комнате. А после этого случая, и просто прислушалась к, к своему внутреннему ощущению и почувствовала, я все делаю правильно, я буду дальше идти путем своей души, потому что она там внутри очень тихо, встала. все правильно. И когда вот это решение было внутри принято, буквально После этого случая, за месяц, наверное, мне так развернулись события, что мне дали мое новое предназначение, которым я сейчас фактически вот живу и, и развиваюсь в нем. Это моя Ади-Шакти. Это просто невероятный был дар от Великой Матери в виде этой практики для меня. То есть прежде чем это мне дали, вот эту драгоценность, это сокровище, у меня выбили почву полностью из-под ног. И если у вас такое произойдет, прислушайтесь именно к своей Душе. Вот туда, внутрь, загляните, почувствуйте. И если там все хорошо, все спокойно. У вас не мучит ни угрызение совести, ничего прочего. И она говорит, ты все делаешь правильно. В этот момент важно сказать себе, да, я продолжаю идти путем своей Души. И тогда наверняка, не без боли, конечно же, не без трансформации, но раскроется настоящий бриллиант вашего пути, ваше настоящее служение и предназначение, на которое уже потом, обретя которое потом, вы уже действительно не сможете заниматься ничем другим. То есть будут испытания, обязательно без этого не бывает вообще ни один путь, в том числе и духовный, обязательно будут испытания, и довольно сильные. И это тоже нужно иметь в виду. И вот это видео самое главное, что мы хотим сказать в этом видео. Если вы идете действительно духовным путем, а путь родных душ это самый настоящий духовный путь, это путь к Богу, а и проходя путем родных душ, вы достигаете семнадцатой ступени, это состояние рая, единение с Божественным, или даже полного слияния с Божественным, кто на каком уровне это постигает. Есть различные уровни прохождения ступени. Так вот, идя духовным путем, вы должны понимать очень важные вещи. А потом взаимоотношения с материальным миром, с материальными ценностями, с деньгами в том числе, они радикальным образом меняются. Так же, как собственно и вся ваша жизнь, вся, целиком, она радикально меняется. Она переворачивается, разворачивается на 180 градусов. Если вы раньше брали, брали, брали от мира или какие-то еще были более-менее взаимовыгодные отношения, основанные на том, чтобы все-таки взять, заработать и так далее, построить карьеру, то теперь, пройдя духовным путем определенные уровни, вы должны ориентироваться на то, чтобы отдавать, отдавать, отдавать, отдавать, отдавать. И вот когда вы это делаете, отдаете, отдаете, отдаете, не может быть такого, не будет такого, чтобы не было соответствующего вознаграждения. Что значит соответствует. Я да, вот как раз хочу сказать, в этот, в этот момент очень важная вещь, наверное. Может быть, она многим также поможет, кто сейчас уже занимается своим или начинает это делать. У меня наступали тоже такие моменты, когда я думала: ну вот, я сейчас занимаюсь, ко мне приходят девочки. Я занимаюсь индивидуально, о У меня занимаются по целым курсам. Вот курс заканчивается, и несколько человек заканчивают курс. Все, у меня освобождается время. Я думаю, ну, я же дальше хочу действовать, мне же важно помогать и дальше. И, наверное, нужно написать где-то в сети, что вот есть такая практика, я продолжаю продолжаю это делать, потому что я вообще об этом не пишу. И только я об этом подумаю. У меня уже все, да, несколько человек ушли, закончили занятия. И тут же буквально, но через несколько дней, мне приходят новые заявки, ко мне приходят новые люди. И так было несколько раз. Я ловила себя буквально вот на этой мысли, что только я подумаю о том, что, ну, наверное, нужно написать, что как же люди узнают о том, чем я вообще занимаюсь, как же они ко мне вообще придут. Причем это были люди, которые вот друг с другом, они никак не пересекались совершенно э, из разных мест, не зная друг друга. Они просто... Как только у меня заканчивали одни заниматься, девочки, приходили сразу же другие. И это буквально шло потоком, потоком, потоком, до такой степени, когда вот мне хотелось отдавать на этом пике, что я работала без выходных, я работала каждый день, даже в воскресенье, я не могла даже себе одного дня выходного выделить, потому что буквально со всех сторон мне писали, просили, Шанти, мне очень нужен к вам, мне очень нужно, хотя бы там на разовые занятия. И я интенсивно, интенсивно, интенсивно работала, потом был опять как бы спад, освобождаешься, и вдруг думаешь, ну, теперь уж, наверное, точно надо написать, но опять я так думала, и опять мне кто-нибудь писал, что вот, Шанти, мне очень нужно с тобой позаниматься. То есть о чем это говорит? О том, что не просто я сижу и воплощаю эти желания, нет, конечно же, не я, а ваша сила ведущая, ваша высшая сила, ваш поток которому вы служите, в котором вы отдаете, в котором вы помогаете людям, он прекрасно знает о том, что вам нужно сейчас работать. И если какое-то затишье, значит оно нужно для вас для развития, нужно сейчас немножко там побыть в себе, отдохнуть, набраться ресурса, но обязательно, обязательно потом вам снова присылают новых людей, которым вы можете помочь, которым вы можете отдать. То есть это не иссякнет никогда, пока вы остаетесь на связи со своим потоком и с той силой с тем предназначением, которое вы выполняете, предназначением своей души. Это служение в потоке. Если вы действительно реально слушаете в этом потоке, поток будет о вас заботиться. Есть прекрасные слова, слова Христа. Знает Отец Ваш Небесный еще прежде Вашего прошения, в чем Вы действительно имеете нужду. И Мать тоже. Вот. Ну, меня и, в моем вот, случае Мать. Иисус говорил Никай Отец мать. Небесный. Вот это Его слова. То есть, если Вы действительно занимаетесь служением, служением в потоке, в своем родном потоке, поток будет о Вас заботиться. И будет это происходить именно в том формате, таким образом, к чему вы готовы. Если вы готовы а, помочь, скажем, а, в количестве 20 человек кому-то, значит будет 20 человек. Если 100, значит будет 100, ну и так далее. Это зависит от вашего внутреннего потенциала. Поэтому, если маркетологи говорят, и пиарщики тоже говорят: ну вот хорошо, ты такой замечательный специалист, у тебя есть опыт, все прекрасно, но о тебе же никто не знает. Нужно себя показать, нужно показать товар лицом для того, чтобы тебя узнали. Еще раз скажу, вот это совершенно а, другая песня, совершенно другой формат. Это там, на повседневном плане, это необходимо делать. Если вы это не делаете, то вы там прогорите. А если вы идете духовным путем и вышли на высокие уровни сознания, там совершенно другие механизмы. Если вы испытываете реальную потребность отдавать, то обязательно найдутся те люди, которым это просто необходимо, принять то, что вы хотите им отдать. Совершенно другие механизмы действуют. Итак, заканчивая наше видео о том, как же совмещается духовный путь и заработок денег, я еще раз хочу повторить, что это не бизнес. Нельзя делать бизнес на духовном пути. Совершенно другие механизмы. Если у вас действительно реально есть потенциал и вы жаждете им делиться, Значит, делая какие-то маленькие шажочки, преодолевая свои собственные внутренние сомнения, страхи, препятствия, а также и внешние препятствия, идя в потоке, чувствуя в себе вот этот потенциал и чувствуя реальную жажду, желание этим поделиться, вы обязательно найдете тех людей, которым это важно, нужно, необходимо. Это произойдет. Даже если вы не делаете рекламу, даже если вы не прибегаете к маркетинговым ходам и к пиару и так далее, все равно это произойдет, потому что действуют другие тонкие механизмы. Итак, как я и обещал, в самом конце я дам такую довольно четкую, довольно ясную формулировку. Формулировку, каким же образом соединяется духовный путь и заработок денег. Формула очень простая. Когда вы идете Духовным путем, у вас накапливается внутри очень мощный энергетический потенциал. У вас много энергии, и эта энергия характеризуется тем, что вы хотите ее отдать. Именно отдать. Вы не задумываетесь о том, что за нее заплатят или не заплатят. И по большому счету даже не задумываетесь о том, нужна она кому-то или не нужна. Вот эта энергия как фонтан вырывается из вас. Когда вы достигли этого состояния, это значит, вы готовы к служению. Если у вас этого состояния нет, значит, служения никакого не может быть. Служение начинается с колоссальной огромной потребности отдавать. Когда вы начинаете делать только самые первые шаги в своем служении, вы сталкиваетесь с этими внутренними препятствиями, это никому не нужно, с этого невозможно заработать, я не смогу прожить на эти деньги и так далее. Знаете, что это ловушка, это иллюзии. Это не совсем реально, скажем так. Это имеет определенное свое значение, но не такое большое. Не такое колоссальное, как это представляется, как правило, что люди говорят, на, на это невозможно прожить. Это не совсем так. Это ловушка. Следующая ловушка это все-таки прибегнуть к этим маркетингам ходам, пойти проторенной тропой, как многие идут, у них вроде все получается, все отлично. Если вы готовы пожертвовать своей душой, пожертвовать своими высшими состояниями и просто делать бизнес, пожалуйста, но это уже действительно будет бизнес. Никто никого не осуждает, каждому свой путь. Но если вы захотите сохранить свою душу, обязательно чувствуйте, она будет плакать, она будет недовольна, она будет сопротивляться, она будет не давать вам это делать, она будет стонать. Ну и в конце концов, а, либо она уснет ваша душа, ну либо вы продадите свою душу, если все-таки спуститесь вниз. А вот если вы дальше будете действовать и действовать, действовать и действовать, не задумываясь, по большому счету, о том, будет ли это в той или иной степени востребовано, будет ли это так или иначе оплачено, будете действовать искренне, даже пламенно можно сказать, от всей души, то обязательно наступит момент, когда к вам пойдет возврат. Если вы отдали в миру много искренней энергии, своей, своей чистой души, своего чистого порыва, обратно вам обязательно придет. В этом можете даже не сомневаться. Вот в этом и есть новый подход, каким же образом жить в материальном мире, в том числе и зарабатывать деньги, идя духовным путем. Через отдавание, через преданность, через избегание ловушек и следование своем пути, несмотря ни на что.